Привет, Ютуб! Краткий обзор коллиматорного прицела из Китая. Значит, В комплекте салфеточка для протирания, два ключика для регулировки ну и сам калиматорный прицел значит что он из себя представляет он идет с такой вот защитной крышечкой очень маленький можно посмотреть к примеру вот у нас линейка Всего лишь получается длина 4 сантиметра, ширина 27 миллиметров и высота возьмем по самой высокой части с чехлом у нас получается тридцать семь миллиметров значит вот такой вот защитная крышечка легко снимается здесь у нас два регулировочных винта вот ключик и один регулировочный винтик здесь под него вот ключик а также два здесь вот так. также здесь есть переключатель на два положения более маленькая точка и более жирная а вот видим это более жирная точка а вот более маленькая естественно при установке надо будет его откалибровать правильно пристрелять, так сказать, ружьем, чтобы попадало в цель. Для установки на планку у нас имеется вот такой вот регулировочный винт, который ослабляет и затягивает крепление. На этом все. Краткий видеообзор закончен. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.